Так. здесь у нас 10 тысяч рублей соответственно номинал 10 рублей тысячи монет <музыка> а, вот это со старым гербом 10 рублей а вот это уже снова здесь есть несколько сюрпризов которые меня удивили смотрите дальше не переключайтесь я покажу а -а -а, вот очень интересное то, что меня порадовало, как ребенка я нашел. 10 рублей 2018 года. Реверс, соответственно. Раз, два, три. Вот. вот они. При первом осмотре. Вот три монеты 2018 года. С каким-то маслом. Видно, что из первой партии. Следующая монета. Тоже меня порадовало. Это с такой вот брак очень интересный. Видно, что здесь прямо скол хорошего качества. Первый раз в жизни мне попадается такая монета. Я не знаю, за сколько мне ее продать. Может, не я ее оставлю себе. Это понятно. Скорее всего был раскол штемпеля для нач... изначально. Эта монета денег точно стоит. Так это я не знаю вот не про у нас не про какого года не знаю наверное 16 -го, 17 -го. ладно тоже откладываем дальше вот тоже реально видение про чекан он 15 -го года но пущу в оборот потому что этот брак не представляет ценности вот монета интересно 16 -го года тоже своеобразный экземпляр где-то полежал некоторое время. Ладно, тоже пущу в оборот. Вот, что мне в этой монете? В этой монете меня привлекло, как вы видите, неполный раскол штемпеля слева у крылья форла. Да, он виден прямо, этот неполный раскол. Угу, да, виден чуть-чуть. И это у нас просто я решил взять для себя монета 2012 года в хорошем состоянии. Мне много попадалось монет 2012 года. Не знаю, почему их сохранилось. Опа, а что это у нас с гуртом? Ну, здесь я бы не сказал, что это брак. Это как бы не про чекан гурта. Вообще, лысый почти гурт. Дальше вот то, что я хотел найти. Как, не сильно хотел, но это города воинской славы ростов-на-дону если не попадается на тысячу штук там 1 2 они никакую статистику не отражают просто дальше петропавловск камчатский город воинской славы друзья в описании под видео есть кликабельное содержание каждого года 10 рублей так так так, так. Меня интересует 10 рублей 2009 московского монетного двора 2009 мы видим 20 рублей. Это 2009 год. Так, сейчас посмотрим у нас по некоторым. Здесь рядом у меня ноутбук. Да, здесь реально есть редкие, конечно, но их, с ними надо разбираться. Это те, которые имеют э, под лапы орла, э, монограмму ММД, товарный знак это называется. Либо ниже, либо выше, либо жирный. Штемпелей очень много. Да, это нужно быть извращенцем, чтобы искать вот такие монеты. Легче купить, честное слово. Вот просто легче взять и купить. Что, Будем искать брак-поворот среди 2009 года. нить но ну, типа да нет это согласие походу у меня да это говно, короче все нет нет вот такое приходится делать тщательный анализ и вот еще 2009 год гурты так дальше 2010 год Насколько я знаю, у нас есть HT24 и HT25. Нам нужно обратить внимание на... Линии не касались нуля. В данном случае здесь линии касаются нуля. Значит, это обычная. Что у нас с гуртами? Вот у нас гурты 2010-го, Питер. Нормальные, в принципе. Все одинаковые. Здесь я вижу разновидностей. нету. Нет. 2010 год московского монетовода их побольше, но здесь сейчас я буду искать вот эти цифры были жирные или как называется вот эти слова были массивными буквами 10 рублей мне кажется это скучный год 2010 уже нашлась не часто хотят них хрена не видно гор ты 2010 года Москва в основном вот такие вот так, ну что, теперь переходим к 2011 году. Из 1000 монет мне попалось 138. рублей к 2011 году. Так, ну в принципе это считается нередкий год, в принципе он скучный. Здесь есть несколько разновидностей, которые ну незначительные, я особо в них не вникал. Потому что нет в этом особой необходимости. Так, далее браки, повороты. Ни одно не нашлось, неудивительно, потому что, в принципе, много лет прошло уже. И что еще было здесь примечательно, что не нашлось ни одной монеты в идеальном состоянии. То есть, если поискать в интернете, то эти монеты в идеальном состоянии сейчас стоят, будут где-то в пределах 60-100 рублей. Покупать можно, но в анце и не нашлось ни одной, к сожалению. Потому что вот такая вот ситуация. Гурты у нас вот такие. Лысых нет, браков, гуртов тоже не нашлось. Так, вот теперь переходим к 2012 году. Из 1000 монет э, здесь 266 штук, 10 рублевок. Э, я скажу только то, что в 2012 году э, чеканилась эта монета только на Московском монетном дворе. Существует, конечно, музейный экспонат, там единичный экземпляр Санкт-Петербургском монетном дворе, но мы его не будем рассматривать и вообще затрагивать эту тему. Я здесь искал монету в сохранности Ансе для себя. Да, в мешковой сохранности вот она и есть. Их несколько штук буквально было здесь. Одна, вторая. Вот в хорошем состоянии, в принципе. Вот так ANSEA 2012 выглядит. Несколько штук всего. Ну, тем не менее, цена на них в сети интернет сейчас где-то 50-70 рублей Здесь есть две разновидности Основное внимание сосредоточено на реверсе Потому что аверс одинаковый у обеих разновидностей А вот реверс То, что реально можно увидеть у обычной монеты Лепесток здесь не сливается с вертикальной линии, которая здесь проходит А у нечастой этот лепесток именно сливая со слиней. Это обычная. Ладно, дальше. Но причи... проблема в том, что я ни одной не нашел нечастой монеты. Тогда, скорее всего, это сигнал к тому, что монета не является нечастой разновидностью, да, а даже редкой. Дальше. Я искал. Я искал браки-повороты. К моему удивлению, к радости, я нашел один брак-поворот. Смотрим. Вот так. Он небольшой, буквально 10 градусов. Так, если мы поставим. Я не думаю, что она мне сильно нужна, эта десятка. Я думаю, кину ее обратно в оборот. Потому что цена на нее незначительно. Заниматься не буду. Пускай кто хочет, тот найдет и себе продаст. Так, вот гурты 2012 года. Так они выглядят. Так, дальше переходим к 2013 году. Этих монет из 1000 попало всего 72 монетки чеканил их только московский монетный двор что здесь примечательно здесь нашлось ну, как бы несколько монет сохранности ансе большинство много также можно найти монет в xf сохранности дальше я искал браки повороты таким образом это все происходило и здесь нету ни одной монеты с браком поворотом еще что было найдено, я перебирал по разновидностям именно реверса и нашел редкую монету, штемпель 2.2А. Вот справа штемпель 2.2, это редко считается. здесь лепесток касается линии, а здесь лепесток не касается линии. Я не знаю, что делать с этой монетой, может быть я ее кину обратно в оборот, я не буду ее продавать, мне она просто не надо, я делаю это для... Статистики. Да, вот еще в сети интернет есть еще одна разновидность. Она явно в единственном экземпляре. Я не знаю, кто владеет этой фотографией. Это когда нижняя часть руки прямая. Ее, конечно же, я не нашел и вам не советую искать. Так, а вот и наш 2015 год. Прошу обратить внимание, что нету. Я сразу перешел с 2013 на 2015. 2014 года чеканки монет 10-рублевых регулярного чекана не было. С чем это связано, в принципе, об этом очень мало пишет, но несложно догадаться, что в 2014 году было присоединение Крыма к России и сделали упор на памятные монеты, посвященные городу Севастополю и Республике Крым. Поэтому, скорее всего, и не было чеканки именно за этой причиной. Так, нашлось всего 57 монет. 2015 года вот. вот вся эта кучка Значит, у 2015 года Есть всего две разновидности Здесь снова Тоже внимание на реверс Как я уже говорил Основное отличие от этого, Вот этот лепесток Сливается с линии, Либо не сливается Поскольку здесь немного было монет Всего 57, мне не сложно было Каждую пересмотреть Если разделить вот эту кучу пополам то а, одна половина будет HT 2.2, вторая будет HT 2.5. Все, то есть Редких здесь даже нету разновидностей Я смотрел на брак Поворот этих монет Нету, в принципе не нашел Не знаю почему Хотя были некоторые такие всего на 5 градусов брак поворот. Ну, а это пределы технологической нормы. Стоит сейчас монета э, в пределах 20 рублей 2015 года. В хорошем состоянии, естественно, в анце. Значит, здесь 6 участков э, с 5 рифлениями, 6 участков с 7 рифлениями и 12 гладких участков. Вот, вот это основной тип, который повторяется. Все. Лысых гуртов, то есть не, не про чекан гурта, я не нашел. Далее, переходим к 2016 года, монеты. Мне попалось 10-рублевки 2016 83 монеты. Ну, в принципе, их много. В ансе тоже их очень-очень много. В принципе, год считается скучным, но действительно есть у нее две разновидности. Снова, внимание на реверс. С разновидностями HT2.2 2 и и 25 Вот я отложил вот эту бумажку. И как не парадоксально... Хотя и пишет, что эти монеты часто встречаются. Я нашел всего две монеты с реверсом ht 22 Вот здесь основное внимание на тот же лепесток, который касается линии. То есть он с ней сливается. Всего две монеты. Поэтому внимание, те, кто занимается подобными исследованиями разновидности, я считаю, что нужно отредактировать каталоги и написать, что эта разновидность является нечастой. Дальше, дальше, вот я смотрел на брак-поворот, тоже ни одно не нашел, браков-поворотов здесь нету, непрочеканов тоже особо я не нашел, хотя где-то был непрочекан у меня здесь. Вот нашлась монета, я не понимаю, к какому году я отнести этот непрочекан, 16 или 17, ну, как бы есть еще тут я нашел Значит, в 2016 году 10 рублевка вот слева видно укрыли орла неполный раскол штемпеля это означает что штемпель раскалывался его заменяли поэтому неудивительно что есть две разновидности у этой монеты так давайте сейчас быстренько гурты посмотрим гурты 2016 года вот так они выглядят все одинаковые лысых я не находил и такие же самые, как и в прошлом году. Вот это у нас все 2017 год. 1000 рублей. Много-много-много-много. Здесь было найдено 256 монет 2017 года. Этот год, в принципе, такой же по аверсу и по реверсу, как в прошлый год 2016. Со штемпелем 2.2. ,2. Вот всего... Нашлось раз, два, три, 4, 5, шесть, семь, восемь, девять монет со штемпелем 2,2А. Все остальное 2,5А. Да, как я показывал в начале видео, мне попался вот такой вот интересный брак, называется «Скол». Да, то есть ему предшествовал раскол штемпеля. Браков поворотов здесь очень мало встречалось, где-то с небольшим э, поворотом градусов в 5 и все. То есть не более 5 градусов были э, брак-повороты, все. Гурты все повторяются из года в год. Ну, собственно, переходим к 2018 году. Как это неудивительно, уже начали поступать в обращение десятки 2018 года. Обратите внимание. Значит, разумеется, э, вряд ли здесь можно адекватно оценить статистическую информацию, потому что а, если мешок был запломбирован 3 апреля, грубо говоря, да, который я сейчас разбираю, то это говорит о том, что в марте эти монеты уже стали поступать в обращение. То есть, в принципе, на начало года это немного, я все монеты оставлю, буквально все, 2018. Я не знаю, какой у них будет тираж. Все три монеты в хорошем состоянии, вот он Гурт, 2018 года, те же самые рифления, как и в прошлом, 17-16 далее. По поводу разновидности реверс, лепесток не касается, не сливается с линией, точно вижу. Теперь переходим к полной статистике, я знаю вы ее ждали, я, мне самому было интересно узнать. А мой комментарий в следующий, в левой таблице собраны данные каждого года по возрастанию, и в правой таблице та же информация, но отсортирована по частоте встречаемости на 1000 монет. В левой нижней таблице это те монеты, которые мне удалось найти среди браков и разновидностей. Еще раз повторюсь, что внизу под описанием этим видео есть кликабельное содержание каждого года этой монеты. А, теперь по таблице. В красной области выделены года, в которых оказалось мало в принципе. В топе таблицы 2018 год, но разумеется эта информация предварительна, поскольку год только начался. Далее, 2010 год, Санкт-Петербург, это не монеты, уже давно известно, об этом нам говорят каталоги. В 2009 ММД нашло всего 16 монет, тираж в этом году был небольшой по разным причинам, в 2008 году был финансовый кризис и второе, бюджет России на то время был значительно ниже чем сейчас, то есть не нужно было очекать небольшое количество монет. Ну, как бы 2009-2010 год я бы откладывал в хорошем состоянии. Судя по таблице, здесь видно, что с каждым годом тираж был все больше и больше. Выводов у меня несколько. Значит, редких годов 10 монеты не существует, по сути. Из оборота можно изымать в идеальном сохране только ранние года. И такие браки, как непрочеканный раскол Штембеля встречаются часто. Все, добавить мне нечего. Спасибо вам за лайки, и комментарии. До следующих обзоров.